В нашем королевстве крепкие стены и незыблемые устои наши благородные рыцари Светлого Ордена защищают горожан от осквернителей, сияющих ложные идеи, ведущие к погибе. Вечная слава! Всех защитников среди